У меня в руках бак охладителя-обогатителя от электролизного водородного газогенератора Лига 31. Мне самому интересно э, было узнать, как он устроен, а также э, подписчики на моем YouTube-канале очень часто задают вопросы, как устроен вертикальный бак охладителя-обогатителя. С горизонтальным Лиговским баком мы уже разобрались давно, мы его разрезали, смотрели, как он устроен. Давайте теперь разрежем и посмотрим, как устроен Вертикальный лиговский бак охладителя-обогатителя. В верхней части бака хорошо виден сварной шов. Скорее всего, что именно вот здесь кроется какая-то а, скрытая деталь, которая находится внутри, внутри бака. Вот именно в этом месте мы сейчас и разрежем бак. Так, ну вот, бак мы распилили. И сейчас я отнесу его на стол, мы более внимательно ознакомимся с его устройством. Так, ну вот, что у нас получилось. Мы разрезали бак, вот эта верхняя часть. Внутри была приварена вот эта трубка, которая опускалась до дна основного корпуса. Трубка была приварена вот здесь. Во время распила она обрезалась и я думаю что вот эту верхнюю голову тоже необходимо разрезать для того чтобы понять как соединены трубки барботера и вход-выход сейчас я это сделаю Итак, вот что у нас получается. В верхней части бака у нас есть только вход для подачи чистого гремучего газа и выход для э, выхода из бака чистого гремучего газа. Если мы ограничиваем выход чистого гремучего газа, то его часть начинает поступать через вот это отверстие. По вот этой трубке в нижнюю часть барботера который наполнен бензином галоши бензин галоши заливается вот через это отверстие она уже является и контрольным отверстием то есть нельзя налить бензина больше чем чем позволяет это отверстие и таким образом если мы перекрываем чистый гремучий газ то другая часть газа подается вниз барботируется через бензин и выходит уже обогащенным через вот этот шланг вот в общем то и все не затейливая Устройство вертикального бака газогенератора Лига 3.